Привет, с вами Нер, и сегодня мы записываем КСГО. Погнали. Ой, тут мои соседи по партии ходят. Там еще один сосед в внизу. Не, я имею в виду у тебя именно. А, ну да. У меня вообще сейчас легкие противники одного с ножа взрослых. Mm -hmm. Хочешь одного с ножа взрослых? Да. Зачем я сказала, что это я? Без понятных. Ребята, мой брат иногда путается. Так что извините. вообще а ну, я, а я играю. я играю. На ноте, Он на ноуте играет в кэс. Он на ноуте играет в А я играю на ночном копе. А сейчас не ленький. я думаю, Иногда Можно сказать, прошкина, можно сказать и нет. Я новичок в Кэс. Так что поддержите лайком и подписочкой. Let's go. Так. Где все эти чупапи муняни? Mm -hmm. Ребята, иногда Я будут смеха. Да. Ребята, иногда будут смешные ролики. Иногда скучные ролики. у ну, него. Не будем типа мемы рассказывать. Так что лайк, подписка, колокольчик. Лайк. Плюс 300. Бомба не успеет у меня, наверное. Так они не знают, где у тебя бомба. Не знаю. Знаю. <смех> Понимаю. Подождите, я конечно пройди. А, блин, а. А, вот так вот легче. Так. Правильно. Так, ребята, я настроил чуть-чуть. У тебя легче устало, скажи Да. Мой брат тоже снимает YouTube. У него аккаунт печенька с молочком. Но, к сожалению, его. Ну, короче, он не может снимать. Да, я не могу. Там где-то челики ходят. О! Даже бомбу не поставил. Так, закупился я кэрчиком, и тебе хана, <смех> ну тебе же хана. Так, о, о, о нормальная о, звали, о, о, о, это вроде лего, да, да, лего у меня, это в руках, стендо. это не стендо, это, это может быть что угодно. Oh my, в АФК. Повезло. Чего? А, вся я выиграю. Как тебе повезло? Да. Просто пацан в АФК стоял. Я Извините, но будут иногда в микрофончик говорить. Другие люди. Надеюсь, он там тебе на видео музыку не включат. Так, ребята, надеюсь, никто музыку не включит. То это будет плохо. Да. Давай, пожалуйста, я должен затащить. Перезарядка. Ненавижу ее. Мышка перестает. тебя Да, у меня мышка перестает, ребята. Кот нормальный. У тебя дви не двигалось? Мишка, ты же это понимаешь, что ты Да. Выигрывает? Пацаны, у меня комп нормальный, у меня клава нормальная, у меня мишка фиговая. Что? Стоп, они выиграли, да? Я что забыл уже. Mm -hmm. О! Mm -hmm. Походу, я, ребята, проиграл. Он, он тебе пишет, реально? Твой напарник. Мне кажется, то, что я один за своего напарника тащу. Ну, да, он как-то у тебя всегда закрыт. А, а слышь, Ашни. Кия, я, я сказал. Я он, ска... он, ски... он, ска... он сказал Кия. Uh. Я сказал Кия за тебя. Это... Это калаш-любиматель. У <звучит> э, меня много вопросик, подождите. Так, все, я вернулся. Извините. Ой, я успел закупиться. Так. Братан, у тебя угорает. Серьёзно. Найса им, Найса им, Понимаю, бывает у меня такое. Он говорит Найса ай, А я говорю Найс. Я во время катки не смотрю на чат. I... Так, все, я вернусь. О май гад. О, у тебя напарник убил, наконец-то, кого то Мы выиграли, наконец-то. Не, вот по-другому. Выигрывают у вас. Мы одну катку, две катки затащили. Он у меня спрашивал, И стал... он у меня спрашивал, сколько там надо игр. Я, кстати, ему Я же... И мы сказал, что И мы с И мы с три раза выиграть. Нам тобой. А, так мы его убили. Я думал, он как то убил. Так, ребята, он пошутил. Он был... Он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 Какое mm -hmm. открытие надо купить, если ты за спецназ? Точняк! Ты зачем купил эту дурацкую пушку? Я не знаю. Я не знаю. Нам скоро надо, наверное, прощаться, да? Да, нам скоро прощаться надо. Попал, попал, попал. Очень мало. Людей. Ой, капец, если они вообще не в ударе. Ребята, до того у меня просто я был максимум прошки до обновления. Симпл димпл ты был. Я был Simple. Dimple. Мы проиграли. Ну а на этом мы заканчиваем ролик. Всем удачи. Всем пока-пока.